Вот. Хорошо закончился, мне нравится. Вот. Ну, в общем, поэтому видишь, как и вот полузвездного начали размышлять уже. Другой. Вот как. Я тебе и говорю про резонансы. И когда ты свое тело научишься настраивать, снимать определенной энергией, и определенный уровень состояния. Да до резонанс, состояния. надо какое-то слово другое найти. Восприимчивость. Ну, давай нет, восприимчивость нет, восприимчивость по определенным энергиям и все. Просто ее тренируешь или это активируешь, скажем так. По аналогии с физикой, может говорить, переводишь в состояние резонанса. Отличное слово, отклик называется. Представляешь? Резонанса от резону. Откликаюсь. Частотно избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, которое проявляется в резком увеличении амплитуды, опять не русского слова, стационарных, опять не русского слова, колебания колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определенными значениями характерными для данных, ну там с внутренней, то есть значения твои внутренние и значения внешнего воздействия, когда они совпадают. Ну, с да. резонанс это совпадение, да, Или как это? Ну, я тебе говорю совпадение. Когда ты свое, твое тело настраиваешь только на прием определенной энергии. Угу. И они, ты начинаешь Ну, типа есть отклик, нет? Есть резонанс, да? Вот ты когда подбухиваешь, есть? у тебя антенна твоя раз, раз, раз, это как называется, переходит mm. на другой резонанс. Uh -huh. И ты начинаешь всяких этих мировидеть. У меня вот подключить. когда у меня, знаешь, как сразу, ты знаешь, как этот, закрыли сварщики, знаешь, я прям у меня такое ощущение, чуть подбухнешь, прям к сварщика, знаешь, сопло или что-то закрыло, или забрало, как это называется? Ну, забрало, но... вот. А это я это действительно все... не могу понять, а те, кто курит всякую дурь. Ну и там, наверное. Же такой же, ну, мне кажется, он забрало, она забрала, она забрала еще какой-нибудь ниппель садится такой, и свисает уши, ласты там свисает И ты такой, о, джага-джага. Ну, кстати, интересно, вот эти наркотические вещества, как как, как они на резонанс влияют. Мне кажется, да, он Ну, на с одной стороны, как бы приходит садиться на уши, а с другой стороны, он показывает разные вот эти колебания, то есть, да, какие бывают. Разные, да, спектр. Мне кажется, он просто ну, какой-то фильтр формирует определенный разные фильтры, да? Вот такой фильтр, такой, такой. Вот а когда ты чисто через медитацию свой фильтр формируешь, mm. а тут получается этот через эти вещества ты накладываешь какой-то искусственный фильтр. Ну да, ну там как бы мне кажется, это не очень так. То есть у тебя как бы система чистая, да, там она раскрывается и какой-то фильтр такой, ну так достаточно. Мне кажется, все-таки типа это неестественный процесс, типа Что? противоестественный процесс. Ну, Миндовиды. через вещества, да, потому что у тебя система твоя чистая открывается, тебе захерачивают какой-то фильтр, блин. Ну, ты понимаешь, ну. что у тебя в твоем организме это химическая фабрика, у тебя там этих веществ генерируется каждый день. Не, минуту. я понимаю, но ну, у, у тебя же не вырабатывается, Может, у а, тебя правильно. же НДТ не вырабатывается или там какая-нибудь херабора. Блин, каждое утро такой бац, такой пальчик, знаешь, как анализ задал, накапал, такой, ну, сегодня в обед привлечь. Есть, есть же этот самый Значит, алкоголь в нашем организме генерируется, генерируется. Алкоголь? Да. Нет? Да. Ну Спора, как бы, слушай, даже ртуть, я понимаю, но у нет. тебя же как бы нет такого, что вот в крови есть как бы состав определенный, да? да. То есть я, я, мы не говорим про 0,01. ну в чистом виде, ну это, это как бы химоза, нет ее, допустим, или какой-нибудь другой, другой химозы, у -у -у. правильно? Ну как бы, ну, скорее всего так, то есть это не ну, противоестественное. Вопрос сформировали, какой еще какой вопрос сформировать, как думаешь? Еще просто собираться. Сан... Можно американа принести еще? Конечно. Может угу. брать? Нет. Да, да, все да, да, да, нормально, да, спасибо. А, да, уже, кстати говоря, скоро, да. да. Надо уже, кстати, скоро свое. Сколько мы там уже пишем? Пишем. я не знаю, да, посмотрим. 51 минуту. А, а ну все, там, да. сейчас 9 минут и все, да. Получается. Да, можно сейчас уже, в принципе, заканчивать. пока Мы на, на чем, слушай, остановились на том, что ты говоришь, что. что ты резонанс по записали ну да отклик да ну, Открыть резонанс в твоем понимании не ну, там прикольно было написано что это типа показания одному товарищу товарища когда внешнему воздействию когда они совпадают он мне задал вопрос а как как как я познаю бога он задал вопрос да я ему говорю ты его познаешь через ребенка Но. да вот этот через механизм механизм как дети влияют на осознанность что происходит какой они запускают эмоцию Блин, мне кажется, это все так достаточно. Ну, мне так пришло этот ответ. Я же не выдумываю. Для него. Просто я хотел сказать к тому, что да. Ну для него, да. Что это вообще не как бы не факт, что там для всех это так. Понимаешь? Нет, сам механизм вот этот интересно было посмотреть. Ну, у нас же есть вопрос. Потому что в следующий раз тебя будем погружать. Ты ответишь. Какой вопрос-то? Как познают творца через рождение детей? Вот, вот и, вот и. Ну, я думаю, хватит на сегодня. Нет, у нас еще есть 8 минут, так, так что надо что-нибудь это. это уже да что не надо ничего, я думаю, сегодня был такой нормальный, легкий экспромт. Вольтовый, да? Экспромт? Да, поржали. Да, ну, надо что-нибудь мочить, что-нибудь какое-нибудь такое. Вот. Можешь громко пернуть. В камере, значит, нет, это, конечно, уже не то. Спасибо Хорошо. Ну, тогда ты что-нибудь замечаешь. Нет, нет. Ну, давай, что еще? Я тебе накидываю варианты. Не, надо что-нибудь ну, Надо знаешь, этого. что будет, когда ты вот так кепку снимешь, у тебя там лысина такая. Вот. вот это будет огонь. Не, ну давай в следующий раз ты готовишься. Нет. Ну давай. Или, Пока или... рано. Нет, я обдумывал носу. это, но... Что? Кольцо? Кольцо у нас какое-то. Не, кольцо это уже это было. Я же тебе говорил, принеси реквизит этим. Кубки. Какие кубки? кубки. Золотые, ты же там, эти? чемпионаты мировых конной... игровых. Конной стрельбе. Их охранят вообще. Нет. Нет. И не, не дали мне зараза. Да, да. Зачем мне это надо? Ну как, детям показывать? Ну кому нужно? Тут у тебя не стало, что с этими медалями делать. Ну что, в жопу заснут, соседом. Они ценности никакой не имеют. Если mm -hmm. только передать в какой-то музей, то есть если ты основатель какой-то школы, ты побеждал кучу этих самых. Ну, вот сам бы семьдесят, например, да? Mm -hmm. Все ученики, они mm -hmm. после своей кончины отдают свои медали в музее этого самого. Чтобы был такой ученик, достиг таких результатов. И это как пример для того, чтобы другие развивались. И стремились повторить результаты. <как> <понимаю. понял>. Короче, <как> ты не подготовился, короче. О, дорогие результаты что Он не подготовился, конечно. Это еще сидел, выкаменелся в начале. Кто бы говорил, человек, который сказал, приезжай к пяти, Я приехал и ждал еще час тебя. Вот ну вот. что, я был на вашей конференции, ты же понимаешь. Все понятно. Ну что, на этом мы закончим. Спасибо за внимание. Ждем вас в следующий. Я хочу кофе нашей... на камеру Как а? ко ко Кофе на камеру? Да, без камеры. На сколько время? У нас еще есть, есть что обсудить. Это, это... сколько? Это уже... А, время? Да я не знаю сколько. тебе покажут. Ну да, вот еще еще. Всего есть. 10 минут нам только закрутить и идти. Вот, 4 минуты, еще пять минут, правильно? Ну да. <клёх> так что, уважаемые телезрители, благодарим вас. За то, что сегодня были с нами. За то, что послушали очередную версию Бреда. Благодарим брат. от Биба и Боба. Больше сюда не приходите, подписывайтесь на все колокольчики вырубайте. Да, ставьте пальцы